Здравствуйте, мои подписчики, зрители, гости моего канала! Я всех рада приветствовать у себя на канале! Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать полезные и интересные рецепты! Каждый день я пью такой напиток! Рецептом со мной поделилась наша местная целительница! Благодаря этому напитку я с легкостью могу сказать, что я абсолютно здорова! Положительно влияет на весь организм, укрепляет иммунитет, борется с простудными и вирусными заболеваниями, укрепляет сосуды и желудок, предупреждает образование тромбов, а также помогает снизить уровень вредного холестерина. Полезно очень для зрения. Кстати, с таким напитком вы забудете, что такое запор. Чистит печень, почки и кровь. Также избавляет от токсинов в печени. Делается очень легко, беру самый обычный чеснок и нарезаю на небольшие кусочки, заливаю кипятком, настаиваю 3-4 часа и пью каждый день по одной трети стакана после приема пищи через 30 минут. Будьте здоровы и не болейте.